Я, ну, рассказать в Баграме, как пели батальонную разведку, строим разведбат, шел и пел, и Последний пел. Раз у меня дома я услышал и видел. Чего? Я кричал, да ну, их черт этих хохлов, остаюсь здесь, я говорю, не поеду, не, не буду там, не возвращаться, никуда я не вернусь. Надоели, говорит, достали уже все организованные преступники.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 По праву друга не мучал и не получал молчал, молчал глазами по лицу скользя о чем словами рассказать нельзя про те несбывшиеся дали которых только и видали когда в детстве по весне